сегодня мы приготовим с вами любимый салат для приготовления этого салата нам понадобится крабовые палочки пять штук я их уже предварительно нарезала на кружочки два свежих помидора листья салата два куриных вареных яйца сыр твердый натертый на мелкой терке и для заправки нам нужно будет майонез, горчица в зернах, маленький зубчик чеснока. И для украшения сухарики. Домашние сухарики, просто засушенные в духовочке. Итак, листья салата мы нарываем мелкими, небольшими кусочками. Так, салат мы уже приготовили. Теперь будем нарезать вареные яйца. Нарезать такими небольшими полосочками. Добавляем до листья салата. Следующими мы нарезаем свежие помидоры. Помидоры мы нарезаем небольшими кубиками. Добавляем помидоры к нашему салату. В следующую у нас пойдут крабовые палочки. Я их уже предварительно нарезала на кружочки. Добав... И делаем заправку мы для салата. Для этого мы берем майонез 50% жирности. Можно любой. Для любителя. В него добавляем мы пол чайной ложки французской горчицы. И маленький зубчик чеснока мы натираем на терке. И перевешиваем мы нашу заправку. Добавляем в салат заправочную смесь. Перемешиваем мы наш салат. Перемешали мы наш салат хорошо. Теперь присыпаем натертым сыром. И сверху еще украшаем сухариками. Но сухариками мы украшаем перед самой подачей. Вот такой салатик у нас получился. Приятного аппетита!